Всем привет! Вы на канале Крипто Бум. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO и его дефи и о многом другом. Сегодня поговорим о такой компании, как и Finance. Итак, в первую очередь Lobity Finance это ведение компании, которая состоит и в том, чтобы сделать рекорд, увеличив цену токена, с вообще можно сказать, нуля до 1 доллара в 2021 году. Lobby Inu – это ориентированная на сообществе децентрализованная криптовалюта с привлекательными вознаграждениями для держателей. Данный токен планирует открыть торги на ход и токен уже 30 июля. Ловели полностью децентрализованная и принадлежит своему любящему энергичному сообществу. Компания приветствует и принимает различные перспективы, чтобы построить прекрасное лучшее сообщество в криптографии. За каждые 10 лучших покупателей в сети Ловли каждый день, то есть 24 часа, покупатели будут получать на 30% больше своей покупки. И 1% от суммы холдинга будет распределяться ежедневно до 30 дней. Это означает, что перечисленные топ-10 покупателей зарабатывают 100 долларов, просто держат токен данной компании. Будет продолжаться распространяться новые при... привлекательные награды каждую неделю в сети Logos. Также Loveless был проверен, это означает и нулевой риск для всех инвесторов от потенциальных плохих игроков. На сайте опубликована дорожная карта, где мы можем наблюдать все текущие и будущие планы и развитие данной компании, на чем остановились, как мы видим. На данный момент идет публичная продажа на LATOKEN и Unicrypt. и каждый может принять участие приобрести токены по самой низкой цене. Далее будут заблокированы ликвидности Unicrypt на один год и листинг на токене Footbit и PancakeSwap. Данная платформа построена на сети Binance Smart Chain. Маркетинги, маркетологи создают технические документы, чтобы обучить свою аудиторию определенной проблемы или объяснить и продвинуть определенные методологии. Чисто одноранговая версия электронных денег позволила бы отправлять онлайн платежи непосредственно от одного, одной стороны к другой, не проходя через финансовые учреждения. Цифровые подписи обеспечивают часть решений, но основные преимущества теряются, если доверенная третья сторона все еще требует для предотвращения двойных расходов. Сеть помечает транзакции, хешируя их в непрерывную цепочку проверки работы на основе хеша формируя запись, которую нельзя изменить, не повторив проверку работы. Все эти нюансы и технические аспекты описаны в белой бумаге, которую можете скачать на английском языке и более подробно изучить. В была основана команда из двух человек, которая с тех пор расширилась до 15 и более менеджеров сообщества с, с опытом работы в области маркетинга и разработки продуктов. Не стесняйтесь говорить привет в Телеграме,